Бля, как это сделать? Это кто? А -а -а, ебать, ты чё, ёбнутый? Держись подальше от слепых и униженных. Они нападают на все, что шастает возле них. Слепых и униженных. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, блять! Меня зовут Нет. Дэн, ты канал EXILUS GAMES Мы продолжаем Нет. с вами играть The Joy of Creation, Story Мод. И у нас с вами... Мы в прошлый раз почти прошли ночь Но у нас нихуя не получилось Не получилось в том плане, что нам, оказывается, нужно было Фредди знать, блять, аж 10 раз 10 раз нужно было изгнать Фредди Но мы затроили, нас коротнуло... Блять, не пришлось все заново делать Я думаю, в этот раз у нас все получится Главное, Фредди 10 раз изгнать все остальное изикатка катка. Главное будем считать, где Фредди, сколько раз, кого что куда. Вот и я думаю все получится. Все думаю получится, все будет чуть-чуть бомбони, мы справимся, мы же мы же сильные. Вот он вот он пришел, вот он пришел. Давай его изгоним, раз раз. Так, Фокси уже здесь. Фокси уже здесь. Окси уже здесь. Окси уже здесь. Мы его не боимся, не боимся. Не боимся никого. Вы можете нас скримирить. Нам не страшно. Нам больше не страшно. Нам нужен Фредди. Один раз Фредди есть. Один раз Фредди есть. Где второй, блядь? Где второй? Мне Фредди, давай подавайте, пожалуйста Мне нужно 10 Фредди 10 раз мне нужен блядский медведь О, Фредди есть Фредди есть, Фредди есть Шлеп два раза есть Замечательно Замечательно Где-то кто-то что-то скрипнуло Где-то что-то что-то скрипнуло Где-то Ага вот. Чика уже вернулась Ужасное зрелище Ей должно быть больно, она ерзает, Так, сюда, два есть, два есть я, я знаю, как остановить ее. Всякий раз, когда Два ее есть прелести, я имею в виду, пексы, которые... Мы просто, просто, любим чикины кексы проди есть Поэтому у меня есть время, чтобы Все. Придётся... Прогнал. Тихо. Три раза Фредди есть. Три раза Фредди есть. Три раза Фредди есть. Фредди всего 10 раз. Фредди всего 10 раз. Так, вижу его в центральной комнате. Так, четыре, хорошо. Видишь, бля, я в прошлый раз не обращал на него внимания, не обращал, а надо было обращать. А я не обращал, а надо было обращать. Четыре раза есть. Смотрим тексты на камерах. Так, на камерах текстов нету. Раз. Два Три Пошла нахер Пошла нахер, Чикуля Хорошо Хорошо Пока спокойненько Двигаемся Все в порядке Так, Фокси Так Прэдди в том же окошке Прэдди в том же окошке Спокойно Размеренно Спокойно Пять раз есть Спокойно Размеренно Спокойно Размеренно Спокойно Размеренно Спокойно, размеренно. Пять раз Фредди есть. Пять раз Фредди есть. Пять раз Фредди есть. Пять чика полезло. Опа, пасхалка. Бля, быстрей. Быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Так, Чика ушла. Я друг другу. Вижу, Фредди. Все, все, 6 Бонни... есть 6 Но... есть так чика полезла 6 есть смотрим кексы быстро вижу текст текст. Шесть есть. Шесть есть. Опа. Опасность. Прэдди, наверное, будет в центре стоять сейчас. Нет. Нету. Фредди в центре. Семь. Семь есть. Сначала надо Фоксана прогнать быстро. А, блять, долбоебина. Раз, два. Отлично. Восемь есть. Восемь есть Ага, нашел Пошел нахер Пошел нахер Так, вижу Восемь есть, там и там Фредди есть Девять есть Так, вижу текст. Кекс Девять есть Выгоняем Выгоняем Девять есть Рэдди Десять есть Все, теперь осталось спокойно выживать Так, он стоит там Полезла. Яксов нету. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Делать. Тихо. по-прежнему. Те часы, что на по-прежнему стоят на месте. Ой. Стрелки метров, но часы не ходят. Может, какой-то знак, и мне стоит обратить на это внимание. Какой знак, блядь? Впрочем, это знак. Так, он там стоит. Ищем кексы. Выгоняй. Выгоняй. Стоем, встаем. Может здесь? Да, отлично. Выгнали, выгнали, выгнали, выгнали. Чику выгнали. Бля, нихера не видно, если честно С какой-то стороны То, что Бонни сломал камеру Это даже облегчило работу Я прошел Я прошел Новая игра FNAF снята с производства Скотт Коутон объявил, что пятой части попуральных хоррор игры Среди Фредди Не будет фанаты бомбят от неожиданной новости Недовольные Кристи, посчитали Последнюю выпущенную игру Без вкусным шлаком да, что там говорили, что четвертая часть полная залупа. Фу, блядь, вот это нервничный шалят, блядь. Где мой графин? Где мой священный графин? Ой, хорошо бля о да подвал мы идем к феде никите э, кто у нас там еще славия паша и ваня они в пятером находятся в нашем подвале сейчас пойдем их искать Че, погнали пятую ночь четвертую четвертую ночь о мне сейчас кажется, будут страдания блять будут страдания но ну, эту ночь Вы просто верите. на таланте да прошел просто на таланте ну, я, я верю, верю. духи ну, есть духи есть слышали о людях, ой, которых преследуют эти белые фигуры или склизкие тени. Мой у нас духи цел, были, цел, это духи детей, видимо, которых убивали, аним... ой, которых убил истец. отец Майкла. Это было его выдающимся достижением. Однозначно прошло немало времени, прежде чем все узнали об этом. Мир сошел с ума. Шмотки, игрушки, аксессуары, настольные игры. Носили одно имя. Пять ночей у Фредди было брендом. Даже ходили слухи, что скоро снимут об этом фильм. Что ж, а было бы классно. Не было конца, но теперь никто не помнит, как звали персонажей этих игр, или моего отца. Это роковая ночь, все разрушила, Ничто не вечно, и поэтому я не верю в духов. Как ассоцины говорят, ничто не истинно, все дозволено. Будут. Всему на свете есть предел. Вон аниматроник за окном стоит. Наоборот, все рушится, так и не увидев свет. Аниматроник за окном стоял. Подвал. Пиздец. Ау! Дети! Куда вы делись? Я нашел вашу записку! Папа здесь! Вы и должно быть Батя сильно здания. напуганы, но я здесь! Подвал. А! Ёбаный в рот, это что? Зачем вы преследуете нас? Зачем? Просто оставьте нас в покое, монстры! Я создал вас. Фредди, Бонни, Чика. Окси? Как? Как вы это делаете? Что вы такое? Это не вы. Кто-то просто одел ваши маски. Кто вы такие? Твои творения. А! Хера себе. Прости. Твои творения? Ну да, игра называется Наслаждение творением. Пиздец. Вы посмотрите на это просто, блядь. А, -а, -а! а как нам это проходить? Погнали. Ладно, мы сначала сейчас отвалимся пару десятков раз, а потом мы думаю, мы допрем, как это проходить. Но кто-то дал нам по жопе, нас вырубило и мы проснулись где? Ну, на Уаст перемещение опять. У меня есть фонарик. Туалет. Вау. Ты уже очнулся? Ну да. Ты здесь, чтобы помочь нам выйти. Их пятеро Открой путь Или сгоришь И ты с нами Но никакого взаимодействия С этим нету. А тут нельзя бегать Так Смотри-ка Нам нужно открыть эту дверь Это что, Венни, блять? Это Венни была? Бегать нельзя Значит, здесь ни от кого бегать не придется Ебаный в рот Не подходи Почему чему не подходить?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 Нихуя себе, блядь, это что такое? Окей. Вот это самый настоящий хоррор начался. Да я уже очнулся. Так, ну мне нужно с чем-то взаимодействовать, видимо. Только вот с чем, блядь, я понятия не имею. Все, я понял что ты за мной смотришь и ты смеешься не подходи там видели какое-то желтое освещение было и дверь что ты там стоишь, блять? Слепой и униженный. Ебать, он огромный, крово... как какой-то кровожадный кексовоз. Можно мне его чем-нибудь бросить? Короче, мне сейчас вообще ни хера непонятно. Но я думаю, будет интересно посмотреть и следовать территорию, все, Не просто пропускать моментами. Если пропустить, будет уже не то. О, смотри, я нашел нычку. Вечно я так, блядь, нахожу место, где можно спрятаться. Но бегать нельзя, и это факт. 6, вот у меня 6 написано. Только что 6, блядь. Там вон горела какая-то дверь. Может сюда обратно. Давай зайдем обратно в туалет. Но тут ничего нету. Смотри, там что замуровали, да? Не. О, он ушел. Мы сотканы из огня. Потому что вы же сгоревшие, но наше тело не имеет формы. А, пять. Принеси его творение, чтобы их сожгло наше пламя. Так, один раз я сделал. Правильно? Я понял, короче, что нужно просто думать башкой. На плакаты можно нажать? Попудово можно нажать на носик правильно Не, нельзя так -а -а -а это уже выглядит как-то по-другому но все мы любим покура лезть правильно а -а -а -а, <-xes> смотри оба и вытащи бананы из ушей враги уже рядом ты что блять Блять, Ладно, я сейчас первый час пройду так по а О, мы начинаем с пятого часа. Мы начинаем с пятого часа. Понял, короче, в шкаф нельзя залазить. Ага. А тут никого нету. О, смотри, что-то есть. Я понял. А как теперь выйти? Я не могу выйти. Почему я не могу выйти? Заебись, я не могу выйти. что я взял? Я взял гитару Бонни. Почему не могу выйти? Короче, я релогнулся, перезапустил заново ночь. Потому что, ну, мы забагались просто. А, это ненормально, блять, было, я считаю. Мне кажется, или за плакатом читик кто-то орет? Да? За плакатом читик кто-то кричал, походу. Да. Видишь? Хорошо. О, я смог забрать. в опасности. Возвращайся. Бегать нельзя. Типа я забрал гитару, все. Надо успеть вернуться, правильно? Успел. Хорошо. Так. Вторая есть. Вторая есть. А что мне с гитарой делать? Мне, наверное, надо было сжечь ее. Ну, гитара явно для Бонни. А если сжечь ее? А, все. Сжигаю гитару. Правильно. Хррррр. А, Яр, блять, там написано, сука. Рок Фредди. Фред, фредди. Так, ночь не обновилась. Хорошо, я гитару закинул в печку. Чекаем. Нельзя долго ходить. Так, ок. Опять нихера не произошло. Ну, он, наверное, все еще там сидит, правильно? Не, никого нету, кстати. Правильно? Или мне кажется? Не, никого нет. Он теперь там сидит. Да, я слышу его. Плакаты, ну, веселье такое, нормальное веселье. Но зачем где-то Бонни сжигать, я не понимаю. Все, вроде как бы ничего не осталось или что еще колпаки колпаки может расставить надо не а, -а, -а, -а, -а, -а. тихо уходим Все? блять, я а где-то что-то упускаю. Сука, если меня сейчас кримернешь, я тебя сломаю. Подожди. У Фредди. Ро... Этого рок. Может, мне нужно найти все их четыре безделушки? Гитара, микрофон и текст, например. Я знаю, что он меня сейчас испугает, но, блядь. Я был готов к этому. Будь осторожен во время поиска. Блядь, ну, не, ну, ну, не ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, если ты заглянешь не туда, мы сотканы из огня. Может, я что-то упускаю? Но наше тело не имеет формы. Я, скорее всего, где-то что-то упускаю. Где-то что-то я упускаю. Да, он там. Бери гитару. Там тоже кто-то есть, но он и там, и в шкафу, и здесь Это как, блядь, понять Но гитару я точно сжег А, все, его тут нету Ну, в шкаф нельзя зайти Давай осматриваться Бля, хоть бы какую-то подсказку дали я Хер его знает. Пойдем попробуем еще раз дверь, Может Гитару положили. Хуй пойми, что тут делать надо? Может, надо как-то огоньку подбавить Вот этой подружке-малышке, блядь Понял, блядь, ухожу Понял, ухожу Короче, сами, сами аниматроники мне помогают Потому что мы сейчас от бернтрапов спасаемся, да? Блядь, вот это, конечно, загадки Просто пипец Смотри, можно как-то вот это взять, спустить воду. Смотри. Спустить воду в унитазе. Нет. Может, надо найти? Вон, смотри, вантус лежит. Нельзя. О, крюк. Бля, я так и знал, что нужно найти все их игрушки, блядь, и сжечь нахуй. Кстати, какая-то из них может быть и под толпаками. В стиралках нету ничего На столах тоже ничего нету Может что-то висит? Но учитесь точно кекс Учитесь точно кекс Так, смотри, мусорки мы нашли Может в ящиках что-то? Вон кекс остался и... Не знаю, что это... Надо уходить Оп, Я что-то что забрал а, Я что-то забрал Я не знаю, что это Ну, ага Он там стоит Но если он стоит там, значит я могу залезть за плакат Или не могу Наверное, не могу Подожди, а что у меня в руке? Можно это как-то бросить и посмотреть, так это банка, блядь, просто. У меня в руке банка. Может средство от запора, зап запора блядь. За 40 руб. Придумают же, блядь, такое. Ну смотри, вот на свету, да? Если так на свету посмотреть, что это. Или это микрофон Фредди? ЭТО ШЛЯПА ФРЕДДИ, БЛЯДЬ А как мне туда забраться, если там БЕРНТРАП стоит? Даже не БЕРНТРАП, это, наверное, Энда какой-нибудь, да? Ну, похож Типа, просто кожух аниматроника Так там этот уебок? Да подожди, если он там, может я могу за плакат залезть? Не, не могу. Мне надо как-то шляпу сжечь. Он мне мешает. А, он ушел. Блять, скрипты, конечно же. Шляпа есть. Остался текст. Осталось найти кексик. Вот он, видите, на камере. Последний текст остался. Бля, я хер знаю, где текст может быть. Но текст, скорее всего, там за плакатом. Угу. Кекс, скорее всего, будет за плакатом. Пока там стоит эта ля я не могу туда залезть И что делать? Да, он там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 Возьми вантус, прочисти. Возможно, кекс самый вкусный там лежит. Ну, выходи обратно. Остался кекс. Пойду. Единственное, что я могу сказать, блядь, это вот этот уровень. Это, блядь, самый, самый страшный, блядь самая страшная ночь во ФНАФе, которую я вообще видел, блядь, когда-либо. Это просто пи... Нихера, непонятно, блядь Ничего никто не объяснил Просто отправил тебя, говорит, ты иди, блядь Сражайся, а, Леша? А ты что? А ты пошел, блядь, потому что что? Выбора-то особо у тебя нету? Нету Блядь, где кекс? Пожалуйста, дай мне кекс Дай в мой кекс, я не знаю. Дай мне по кексу, блядь. Дай по, по моим кексикам, блядь. Что-нибудь уже дай. Где его, блядь, искать? Я больше, чем был уверен, что он там за плакатом. Но за плакат нельзя попасть никак. В стиралке. Ну он мог быть в стиралке. Но стиралку нельзя открыть. Может на кнопочку стиралка открывается? Надо монетку, блять, скинуть В очко себе, вкинь, Данила Сука, где текст, блять Там все еще эти ск ск скримеры, блять Нихуя нет И мы опять спускаемся в этот подвал супутов в каком-то пакете лежит, блядь, просто прохлаждается Проститутка эта маленькая Кекс! Так, где же он? Может, боком можно наваливать? Может, что-то со столами связано? Я не знаю. Короче. Забрал кекс, блять. Шум прекратился, и кекс можно было забрать, блядь. Всё, надо съебывать нахуй отсюда. Его нигде, надеюсь, нигде здесь нету этого. Лову ловушки этой, блядь. Трапа этого, блядь. Проклятого. О, блядь, четвертый. Сука. Но теперь будет проще Ну что, четвертый час У многих форм все схоже, но различно Все достается нам Ведь здесь и ты Одного среди нас зовут Майкл Ну, меня Пять ночей Фредди, пять ночей Фредди ФНАФ 4 Ведь лишь он среди нас имеет тело Отыщи ключ, чтобы Открыть замок Избегай того, кто желает, чтобы ты сгорел Приведи его, чтобы нам А, приведи его к нам Его жертва нужна, чтобы сбыли свои мечты Ебать! 6, 9, 2, 3 Ник Ф Четвертая Подожди Фокси Чика Подожди, в первую ночь Я понял, что загадка Кто выходит в первую ночь? Бонни и Чика Шесть девять, может два, а потом они в четвером, потом они втроем. получается шесть девять три два, да? шесть девять три два нет шесть девять два три шесть три два блять шесть три два девять три девять шесть два Три, девять, блядь. Три, девять, два, шесть. Три, шесть, два, девять. Да ебаный рот, шашлык! Это пароль. А, один, два, три, четыре, дебил. Шесть, девять, три, два, ну... Шесть, девять, три, два. Да в смысле нет, блядь. А как тогда? А если два, три, девять, шесть. Два, три, девять, шесть. Пиздец. Сказал отец. Ну пойдем думать, на, сейчас 9632 9632 И он, блядь, подошел не с первого раза Потому что я, олень, наверное, первый раз неправильно писал Простите, пожалуйста Бля, можешь открываться как-то поувереннее, блядь Я вижу, вон он стоит Видишь?